Я Егор, Саня, Семён, а я Клава. Я Костя. Привет, я Тёма. Привет, я Света. А я Даня. А я Фадим.